Сегодня, друзья, мы очень неудачно пытались подружиться с маленьким песиком Жекой, который на все домогания только отвечал лаем и попыткой куснуть его. Молодец воспитывать. Жека, ты чего кричишь? Все испугал. Лучше к ребенку пойду. Правильно, лучше к хозяйке подлезаться. Даже учитывая то, что Тоби был в наморднике и на поводке, я считаю, что он очень корректно повел себя. Хотя немножко и испугался. И испугался. Давайте и испугался. посмотрим испугался. это все испугался. в замедленном испугался. виде. Хотя сказать по правде, замедленный лай собак немножко жутковато. По словам хозяев, Жеку в детстве напугали большие собаки. И после этого... Для него стало очень сложно заводить новых друзей. Видите, как он реагирует. Вроде ручит, дружит, машет хвостом, но постоянно срывается на лай, пытается укусить. Но я думаю, что он остался не в обиде на нашего Тобика. Он себя повел более-менее корректно.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 I don't know. Oh, oh, oh, oh. Mm. Uh -huh.